Здравствуйте, ребята. Совсем чуть-чуть и придет долгожданное время каникул. Можно будет отдохнуть, набраться сил, набраться желания опять продолжать учебу. Но это совсем не означает, что нужно расслабиться, обо во всем на свете позабыть, пуститься говорится, в пляс. Наш шарик, он как крутился, так и будет крутиться. Ну а день будет сменять ночь, ночь будет сменять день. И чтобы наши дни были всегда теплыми, светлыми, радостными. Нужно всегда помнить и осознавать, что мы делаем, зачем мы делаем, что мы хотим своими делами, действиями добиться. Ну, а теперь конкретно хочу вас просветить по пожарной теме, пожарной безопасности. Ну, то, что спичками и зажигалками мы без крайней нужды на природе не пользуемся, я думаю, вы это все выяснили, все поняли. Но дома-то приходится пользоваться и спичками, и зажигалками. А еще много всяких электроприборов, которые также являются вполне себе так реальным источником пожарной опасности. Давайте представим себе такую ужасную картину. Загорелась занавеска. Она синтетическая. Горит великолепно. А там еще бумажные обои. В общем, жуть. Угу. Что делаем? Ну, что побежим за водичкой, там ковшечком будем заплескивать, И, а потащим плед, чтобы захлестнуть все это дело огонь там только что начавшийся. Ну разве это вариант, ребят? Да не очень. А если там еще электропровод где-то рядом, а вот тут с кошечком, с водичкой тут такие. Ну что делаем? Есть выход, ребят, есть, есть друзья. Выход простой, максимально эффективный, давно известный и опробованный. Нужен, чтобы под рукой оказался огнетушитель. Стоимость покупки огнетушителя невелика, ну а вот возможная польза от него, ну, трудно даже вообразить, какая будет. Итак, знакомьтесь. Вот он, наш новый друг, огнетушитель. Наверняка вы видели их, ну, по крайней мере, в школе, где учитесь. Ну, может, даже кто-то из вас держал в руках, но едва ли кто-то пробовал его в действии. С виду огнетушители все одинаковые. Однако начинка у них бывает разная и пригодны они для разных случаев могут быть. Ну, расскажу вам вот, в данном случае про порошковый огнетушитель. Маркировка ОП. Это двухлитровый. Вот есть гораздо больше. Есть такие, что даже перевозить можно только на колесах. Вот. В баллоне находится тушущее вещество, это специальный порошок. Баллон заправляется газом. Может это азот быть, может просто воздух сжатый. Под большим давлением все это сюда заправляется, эта смесь с большим давлением. Вот. И когда мы нажимаем на спусковой рычажок, происходит активный выброс тушащего вещества. Ну, на расстояние примерно 2, может быть 6 метров. Вот, потушить большой пожар, конечно, же, не получится, но локализовать маленькое, только что начавшееся возгорание, нам вполне по силам. Тушит порошковый огнетушитель, электропроводку, газ, горючие жидкости, так что с нашей горящей занавеской справиться ему вполне по силам. Ну, если вы будете приобретать для себя подобный гаджет, то, конечно же, обязательно проконсультируйтесь у продавцов, спросите инструкцию о его применении. Чтобы пользоваться огнетушителем, вовсе не нужно быть физкультурником-разрядником. Достаточно просто откинуть в нужный момент панику, быстренько вспомнить о том, что я вам сейчас вот тут рассказываю. Сбегать за огнетушителем, который должен быть обязательно в доме, в абсолютном доступном месте. У меня, допустим, он хранится э, у ну, вешалки, там, где я вешаю свою верхнюю одежду. Итак, хватаем огнетушитель. Наше действие. Срываем пломбу. Выдергиваем чеку. Огнетушитель держим вертикально. Направляем на огонь, подходим максимально, насколько это близко к огню, учитываем нюанс такой, что при нажатии струя под большим давлением может быть отдача, отдача порошком, отдача продуктами горения. Поэтому вдохнули, прижмурились, давим многошетку. Нашу горящую занавеску начинаем тушить снизу вверх, а горизонтальную поверхность тушить. тушить лучше начинать от себя. Итак, огнетушитель данного типа будет работать у вас ну, порядка там 10-15-20 секунд. За это время он высыпет из себя весь порошок вполне достаточно для того, чтобы затушить, ну, вот такой вот маленький, небольшой, только что начавшийся огонь. Вот как-то так, ребят. Осталось дело за малым. Нужен огнетушитель. Насколько это важно и нужно решать, наверное, каждому. каждому. Каждый пусть решит сам для себя, нужен, не нужен. Но согласитесь, что безопасность и благополучие гораздо дороже чем вот эта вот, в общем-то, простая, вот, крашенная железяка. Вот. Ну что ж, ребят, делайте выводы, думайте. Идите, спросите у взрослых, хотят ли они благополучия, хотят ли они спокойствия. Ну, на этом я, пожалуй, закончу. Будьте внимательны, будьте бдительны. Будьте добрыми, ребят. И все у нас будет хорошо. До свидания.